Всем привет, ребята! Меня зовут Аня Нэш и это очередное видео на моем канале, так что не пропустить. Хочу сказать сразу, что это не основная тема моего канала, скорее это одна из рубрик моего канала, потому что мне очень нравится рассказывать вам подобные вещи. И пока я так активненько готовлюсь к Новому году, я решила рассказать вам еще парочку мистических историй, которые будут выходить на моем канале вне графика до конца ноября. И да, кстати, если вы еще не подписались на мой канал, то обязательно подпишитесь. Я буду снимать много чего интересного, и давайте уже идем к истории. Но у меня к вам будет вопрос. Верите ли вы в магию? Что для вас магия? Это что-то волшебное или это все-таки что-то ужасное, зловещее, что магией могут заниматься только колдуны, ведьмы, шаманы? А что, если я вам скажу, что магия... В жизни обычного человека имеет место быть. И вот однажды поиски привели меня на один канал в ютубе. И использовать магию в повседневной жизни, это была не причина, скорее следствие. Об этом знали всего два человека, кстати, теперь вы знаете. Но небольшое отступление, ребята, никакая не ведьма. Несмотря на то, что у меня зеленые глаза, я использовала это все во благо себе не причиняя вреда другим, и делала это все с осторожностью, и не лезла туда, куда меня не приглашали, что и вам советую. И вы знаете, признаться одной моей знакомой, мне было неловко, не потому что она подумает обо мне, что я какая-то ненормальная, а потому что я боялась, что она сделает что-то не так, а я почувствую себя виноватой. И вот однажды так и произошло. У них с мужем свое дело. И у них был офис. И вот однажды я посоветовала ей этот канал. Она выбрала для себя определенный ритуал для привлечения клиентов. Ну, почему бы и нет? Почему бы не попросить помощь у высших сил? И вот я как-то приезжаю в офис и захожу вот в это помещение, и я просто ощущаю вот эту вот бешеную энергетику. В этом помещении вот просто поднимается настроение Поднимается дух Хотелось жить вообще просто там И все вроде бы наладилось Но вот приезжаю я в очередной раз И она вроде бы как ну, как мне показалось, да, с таким обвинением, что я больше не буду смотреть этот канал и не буду ничего делать. Я спрашиваю, что случилось. Мы вышли с ней в коридор, и она мне рассказывает. То есть помимо того, что она сделала этот ритуал в офисе, на своем рабочем месте, делает этот ритуал она у себя дома, на кухне. Причем несколько раз. Только этот ритуал нужно было делать только один раз, и повторять его нельзя. И когда она мне рассказала вообще, что произошло, у меня, честно говоря, волосы на голове зашевелились. В общем, она мне рассказывает. После того, как она сделала этот ритуал, она пошла спать, и на утро, когда она проснулась, она пошла на кухню босыми ногами, и под ногами она ощутила что-то непонятное. И проведя рукой по столу, она почувствовала, что это что-то наподобие сажи какой-то или пыли, она сначала ничего не поняла, то есть она все заново протерла и уехала на работу. И это продолжалось еще несколько дней. На утро, через несколько дней, когда она собиралась к себе в офис, она вышла на улицу возле подъезда, но она была вынуждена вернуться в квартиру, и когда она вернулась, она увидела, что ее кот с чем-то играет, то есть он играет, резвится, но у него ничего в лапах не было, он просто играл, и она это заметила. И вот получилось так, что на выходных к ней в гости напросилась племя... ее племянница, эта племянница, ребята, она вот. Что-то вот чем-то вот она таким обладает, вот какими-то способностями, потому что она занимается медитацией, там вот этой рейки. Я не знаю, что это такое, я, не, честно говоря, не вдавалась в подробности. И когда она к ней приехала в гости, она прошла на кухню, Села на стул, и рядом стояла вот моя знакомая. Она посмотрела на нее, смотрела на пол и произнесла фразу «Ну, наверное, мне показалось». Моя знакомая спрашивает у нее «Что тебе показалось?». Она говорит, что «Ну, как будто бы что-то ползет. Племянница у нее спрашивает моей знакомой, «Ты что-то делала?» И тогда моя знакомая ей все рассказала, что она сделала, что подразумевает в себе этот ритуал. Имитированный жезл в виде березовой палочки. Нужно было делать вращательные движения, да, делать соответственно, такую ну, имитированную воронку и при этом говорить определенные слова. Но этот ритуал нужно было сделать всего один раз его повторять ни в коем случае нельзя было она сделала его раза два или три точно не помню соответственно что-то проникло в наш мир точнее в их квартиру да, с того измерения я не знаю как это еще назвать и когда ее племянница сделала определенный обряд потому что им нужно было понять что это что как оно выглядит и когда они из воска вылили фигуру эта фигура оказалась без головы. Но благо, ребята, все обошлось. Эта племянница сделала, скажем так, все на высшем уровне. Она все убрала, все почистила. И моя знакомая больше этот ритуал не повторяла. Ну, потому что, честно говоря, немного жутковато. Вот такая вот, ребята, история. И она произошла реально. И что еще хочу сказать. Многие хотят видеть то, что видеть не должны, потому что наш мозг под это не заточен. И лезть туда, куда нас не приглашали, не стоит. Все-таки нужно быть, наверное, избранным. Ребята, обязательно подписывайтесь на мой канал. Всех очень-очень и -очень жду. И не забудьте поставить на колокольчик, чтобы вы не пропустили мои следующие видео. Всем пока-пока!